Добрый вечер, уважаемые зрители, добрый вечер, горожане. Это сейчас звучит одна из любимых мелодий Вадима Ливанова. И чтобы сегодня открыть мемориальную доску, я хочу пригласить сюда директора, художественного руководителя, заслуженного артиста Самарской области Переной Вадима Лургич. Добрый вечер. мир так устроен, что рядом с радостью существует горе, рядом с любовью трагедия и так много всего. И все существует и живет параллельно. И вот сегодня, 1 ноября 2015 года, день траура и скорби по погибшим мы на здании нашего театра молодежного драматического театра